Женщины, какие советы вы бы дали молодой паре, которая съезжает вместе? Первое, застраховать жилье. Второе, не заводите домашних животных, если не собираетесь жениться. Третье, обсуждать счета. Четвертое, говорить о домашних делах. Пятое, не вкладывайте совместные средства в мебель, автомобили или бытовую технику, если вы не уверены в том, что поженитесь. Расставание после совместной жизни может быть очень грязным и неприятным. Борьба за право опеки над кошками и морозильными камерами звучит глупо и кажется, что вы никогда этого не сделаете, но вы обязательно это сделаете. Общайтесь. Нет необходимости сразу же разводиться. Распределять обязанности. Вы можете просто жить вместе и смотреть, кому что нравится делать. Но если что-то не получается, не гнобите себя за это. Общайтесь. Кроме того, хорошо думать о них как о своих соседях по комнате. Вы бы не стали отставлять свою посуду повсюду у соседа. Так не делайте этого и с партнером. Если у вас обоих будет такой настрой, будет легче. Мы с моим партнером делаем 10-минутные таймеры. Когда устанавливаем 10-минутный таймер на телефоне и просто приступаем к работе. Что необходимо было сделать, мы опускаем голову и работаем 10 минут подряд. Посуда, мусор, переработка, уборка и так далее Если вы будете делать это вместе пару раз в неделю Это сильно изменит ситуацию Обычно мы делаем это, когда замечаем, что дом портится Кто-то предлагает таймер на 10 минут? Типа в доме беспорядок, давайте уберемся Убедитесь, что есть брачный план Вы заинтересованы в нем в течение определенного периода времени Или просто не заинтересованы в нем Вы же не хотите вложить деньги, а потом все пойдет не так, как планировалось Обсудите вопросы беременности и аборта Убедитесь, что вы на одной волне Проверьте финансы Убедитесь, что вы оба в достатке Обсудите религию Убедитесь, что вы оба нормально относитесь к традициям друг друга Пасха, Рождество, Рамадан и другие события подкратываются неожиданно Поговорите с адвокатами Получите официальное соглашение о финансах, правах на посещение больницы и обо всем, что они рекомендуют. Поймите, что у всех разные способы, которыми они привыкли делать каждую мелочь. Вы складываете рубашки одним способом, а ваш партнер делает это по-другому. То же самое касается того, куда девать носки, как загружать посудомоечную машину, не слишком ли много соли или недостаточно паприки. Все это не имеет значения, и никто не прав и не виноват. Не смотрите на эти вещи, как на один из нас должен перенести свой способ делать вещи, а другой должен начать делать их по-другому. Вы вместе формируете новые привычки и традиции. Попробуйте сделать это по-ихнему, а потом решите, но не позволяйте этому быть поводом для придирок или ссор. Пара вещей, о которых еще не было сказано. Поговорите друг с другом о том, что означает переезд для ваших отношений. Вы делаете это, чтобы сэкономить деньги, потому что вы думаете, что это просто следующее, что нужно сделать, потому что все ваши друзья так поступили потому что вы планируете обручиться, это может вызвать напряженность, если у вас разные ожидания. Если это не новое место для обоих, например, если вы переезжаете в квартиру, в которой они прожили год, то поговорите с ними о том, что вы хотите изменить, чтобы теперь это было похоже на ваш дом. Перепланировка, перестановка, создание пространства, которое будет только вашим, что-то в этом роде. Это поможет адаптироваться. Убедитесь, что вы оба в лизинге и страховке. Юридическая защита. Поговорите об ожиданиях, если вы разойдетесь. Это трудно предвидеть, но вы должны быть реалистами. Кто будет съезжать? Могли бы вы остаться, пока будете искать новое жилье? Есть ли у вас место, куда вы могли бы пойти в экстренном случае? Одна вещь, которая особенно хорошо помогает нам с мужем с тех пор, как мы съехались более 7 лет назад, это делать все возможное, чтобы отделить проблемы соседей от проблем взаимоотношений. Если один из нас не выполняет свою долю обязанностей, мы по большей части избегаем превращать эту большую ссору в отношениях из-за того, что этот человек не делает достаточно в отношениях в целом. Во многих ответах говорится о том, что брак должен быть заключен или на стадии заключения, но я не думаю, что это необходимо. Мы с моим партнером говорили о наших жизненных целях и о том, что мы будем вместе всю жизнь, задолго до того, как мы заговорили о браке. Кроме того, я думаю, что начало 20-летнего возраста это отличное время, чтобы пробовать жить с кем-то, не будучи женатым. Для нас более актуальным был статус «гражданского брака». Узнайте, есть ли в вашем регионе статус отношений гражданского брака? Мы вступили в гражданский брак через два года. И в этот момент у нас была большая сессия по оценке отношений и постановке целей. Три лучших. Секс, деньги, обязанности. Они, скорее всего, станут причиной наибольшого количества ссор. Обсудите, как могут выглядеть желания, связанные с сексом. У одного партнера может быть высокое сексуальное влечение, у другого низкое. Кому-то нравится просыпаться по утрам, а кому-то нет. То будет ответственность за какие расходы. Некоторые люди предполагают, что все будет 50 на 50, но если один человек зарабатывает больше другого, то скорее всего будет справедливее, если вы будете платить в соответствии с вашим доходом. Обязанности. Спросите заранее, что ваш партнер любит или не любит делать, что вы любите или не любите делать, а затем определите, кто и что будет делать, независимо от всего этого. Это касается и готовки, и уборки, и стирки. Я лично обнаружила, что эти три вещи влияют на все отношения. Хотя я предполагала, что все будет честно. Я часто обнаружила, что это не так. И ради бога, обсудите контроль над зачатием. Не сижайте с человеком, которого вы знаете всего минуту или с которым у вас случайные отношения, особенно если вы не обсудили или не пришли к единому мнению о том, что значит жить вместе. Например, является ли это следующим шагом браку? Если да, то когда вы планируете обручиться, а затем пожениться? Через год, через два, пять? Я видела тону женщин, которые съежались с парнями, в какой-то момент хотели обручиться и выйти замуж. Но парню было удобно просто жить вместе, и это вызывало много боли, гнева, слез, неуверенности и обиды, а иногда и расставания. Если никто из вас не хочет жениться, это не проблема, но вы хотите каких-то более постоянных обязательств, обсудите это тоже. Спасибо, что посмотрели ролик до конца, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий.